Привет! Сегодня мы будем готовить огурцы неженские. Другими словами, салат из огурцов. Я надеюсь, вам понравится. Ну что, начинаем? Поехали! Так, для салата нашего понадобится одна головка чеснока, 350 грамм лука, 4 килограмма огурчиков, таких больших, 100 грамм зелени, петрушки или укропа, как захотите. Потом 350 грамм подсолнечного масла, 1 стакан уксуса 9%, 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки соли. Все. Нарезали мы с вами, почистили, нарезали Кольцами, полукольцами. Наоборот, кольцами, полукольцами. Нарезали огурцы. Также мы покрышили на одну четвертую лук. Высыпаем сюда лук. Так, теперь мы высыпаем сюда соль, сахар. Так. Теперь мы высыпаем сюда чеснок, передавленный на чесночнице. Так. Теперь высыпаем сюда зелень. 100 грамм зелени. Выливаем уксус. И выливаем масло подсолнечное. Так. Так. Теперь мы это все хорошенько перемешиваем и даем настояться в таком состоянии, пока не пустит сок. Вот, в общем, прошло определенное время. Наши огурцы пустили сок. Вот, можете видеть, сколько его. Вот. И теперь необходимо нам в этом соку прокипятить его 15 минут Параллельно мы перемыли, перемыли банки и мы их стерилизуем То есть мы это все будем кипяченое, кипящее, разливать в горячие банки и закрывать уже крышкой И затем после того, как мы закроем, их надо перевернуть и укутать Перевернуть вверх. Вот, вы можете видеть, это у нас уже кипит 15 минут. Всё, я достала. Горячую банку. Она стерилизовалась. И начинаем засыпать это наш салат в эту банку. Все, мы закатали с вами одну банку. Вот такая получилась у нас красотень. Закатали называется. <с> Такая получается красота. Теперь мы ее перевернем кверх ногами, поставим, укутаем. И будем зимой есть такой вкуснейший салатик. Все. Приятного всем аппетита. Подписывайтесь на мой канал, как все говорят. Всего доброго.